Здравствуйте, друзья! Я не Дед Мороз и не Санта-Клаус. Я новый 2021 год. Именно такой образ я хочу перед вами сыграть. Имею на это право. Я общался с 2021 годом, выяснил, что он хочет видеть от нас в своем пространстве следующего года. И вот эти все его пожелания я хочу вам изложить в ряде своих таких зарисовок. Все мы знаем, что все, что у нас в голове, то у нас и в жизни. Как говорится, наша голова несет в себе все то, что нам нужно в жизни. И жизнь – это ксерокс, который размножает то, что есть в голове. И вот это вот размножение того, что есть в голове, нас не всегда устраивает. И понятно. Особенно этот год показал, что не все в голове у нас так хорошо. И многие получили проблемы на ровном месте. До этого даже не предполагая, что они могут оказаться в такой ситуации. А все почему? А потому что открылись такие глубины нашей головы, которые раньше не были видны, в нормальных обычных условиях все было гладко и хорошо. Марафет полный, все замечательно, но стоило возникнуть особым таким трудностям, чрезвычайному такому происшествию, и из нас все вылезло. Так вот, чтобы в следующем году мы прожили год замечательно, счастливо, радостно, для этого нужно Кое-что из вылезшего из нас убрать. И что же я увидел, что может помешать нам классно общаться со следующим годом? Первое, что во многих еще, у многих, во многих сознаниях, во многих головах, хотел сказать, у многих еще в головах есть боязнь, страх того, что земля погибнет, что цивилизация погибнет, а некоторые духовные люди считают, что это как раз в их время, потому что они, духовные, спасутся, а вот другие погибнут. Тема золотого миллиарда тоже об этом. Друзья мои, хватит паниковать, друзья мои. Не бойтесь, друзья мои, пожалуйста, выбросьте из головы то, что земля погибнет, что цивилизация погибнет. Этого уже не будет. Мы уже находимся в таком процессе, в такой динамике жизни, в таких условиях, что таких вариантов уже просто нет, просто нет. У кого есть какие сомнения на этот счет? какие-то сомнения на этот счет? Пожалуйста, уберите их из головы, потому что они вам создают трудности, вы просто, вы будете жить, вы не погибнете, все будет идти, цивилизация будет развиваться, но вам будет просто трудно, трудно жить вот с этими сомнениями, с этими страхами. Тот, кто идет по радостной стороне жизни, у того не будет никаких проблем, и следующий год действительно подарит много-много радости. Приготовьтесь к этому. Но для этого, чтобы следующий год, нам принес много радости. Он готов, и он мне сказал об этом. Пожалуйста, уберите из своего сознания, из подсознания даже, страхи по поводу жизни своей, жизни цивилизации, жизни Земли. Это вот первый посыл от 2021 года. Существует такое понятие материалист то есть человек который материально смотрит на мир который видит только конкретно физическое тело и в общем то все там какие-то духовные все вещи для него это пустой звук и вообще это все э, к нему не относится это просто люди от безделья как говорится ищут там что-то наверху когда все здесь вот они деньги вот она работа вот оно тело, его надо кормить, удовлетворять и так далее. Вот живи так, и ты будешь радостен и счастлив. Вы знаете, таких людей много, которые отрицают э, вот существование тонких планов. Существование других тел человека, тонких тел человека. Связь его с космосом, с божественными какими-то структурами. То есть вот это вот, вот отрицание этого... Это действительно серьезное заблуждение, мешающее людям быть по-настоящему здоровыми и счастливыми. Потому что многие вопросы здоровья хранятся именно не в теле человека, а в его тонких телах. И вот мы в своем курсе генетическое здоровье, в своем марафоне, в своих вот этих волшебных таблетках, которыми сейчас выпустили в мир в этом курсе, мы подводим к этому, к пониманию того, что человек это не просто суповой набор кост, из костей, мышц и нервов. Это, в общем-то, существо еще и космическое. Вот. Так вот это заблуждение нужно убрать, нужно открыть небо для себя. И в этом небе, и соединиться с ним, и в этом небе ты найдешь очень много ответов на свои жизненные вопросы. И в деятельности, и в бизнес, и в здоровье, и в семье, и так далее, и так далее. Это действительно так, я знаю, я жил в, то, в том воззрении, был коммунистом да, и материалистом, и ж, живу в этом воззрении, и понимаю, что одно без другого нельзя. Есть другая категория людей которые настолько ушли в духовные сферы, настолько погрузились в это, что они отрицают тело. И тело считает просто таким скафандром, который нужен только вот для это, вот этой кратковременной жизни. Что это только то, что нужно здесь, чтобы побыть, использовать его и за ненадобностью выбросить, перейти в новые какие-то миры, в новые состояния. Это другая крайность Одного, одной и той же проблемы. Отсутствие вот этой гармонии между физическим телом и духовными планами, что с одной, что с другой стороны вредно. И в 21 веке мы предлагаем, мы вместе с Новым Годом предлагаем соединить вот эти два аспекта. Тело физическое приравнять к телам тонким. Тела тонкие приравнять к телу физическому. Это Только в этом единстве по-настоящему состоится человек. Без одного и без другого он, человек, не существует, а только какая-то его часть. Вот это пора уже осознать всем, и духовным, и материалистам, чтобы вот в этом соединении, в этой гармонии прийти к более глубокому состоянию Сегодня мир так выстроил, я думаю, что это постарался, вот уже новый 2021 год, выстроил так, что я встретился с фанатиком. С фанатами вообще общаться, с фанатиками это очень непростое дело. Вы, наверное, сталкивались в жизни с разными фанатами, фанатами футбола, религии, духовных сфер, ну и так далее есть националисты, фанаты. Ну, то есть очень много таких запредельно утверждающих свою истину людей. Запредельно. Я знаю семью, где человек, муж сильно фанатеет от футбола, и как жена страдает от этого. Я знаю другие формы, но, наверное, самое, самый самые Трудный и самый глубокий фанатизм – это фанатизм духовный, религиозный и духовный. То есть здесь они свое, свое убеждения подкрепляют очень высокими истинными, глубокими знаниями Библии, других научных и околонаучных, и эзотерических книг. То есть это действительно люди, которые подкрепляют свой фанатизм конкретными э, какими-то знаниями и с ними очень непросто разговаривать. Э, как я понял, сегодня я проиграл беседу, э, то есть человек обиделся, но это говорит о том, что я, значит, не, не, неверно себя повел, я все-таки э, вошел в его, э, в его пространство, и постарался там высказать свое мнение, просто мнение, не навязывая, сказал, вот у меня такое мнение. Но это, это вызвало такую реакцию, что вот человек обиделся. Ну, это я говорю, я проиграл. Я проиграл. И признаюсь в этом. И я вас, друзья мои, хочу предупредить, что в следующем году, в 2021 году, фанатизм не приветствуется ни в каком виде. Ни в адрес чего-то. Ничего не должно быть запредельно истинным. Вообще нет истины в последней инстанции ни в чем. Тем более в духовной сфере, тем более в религиозной. Все в мире объемно. Жизнь богата красками. Каждый человек уникален, индивидуален. Каждый своя вселенная. И утверждать какие-то истины, которые истины для всех, это сейчас становится все более и более неправильный путь, неверный путь. Нельзя так людей выстраивать в колонны и вести к определенным вершинам, говоря, что это истина и все должны следовать за этим. Поэтому... Фанатизм коммунистический, фанатизм религиозный, социальный, какие-то профессиональные, научные и так далее, так далее. любой фанатизм это ограничение личности, это говорит о том, что у человека ограниченное сознание, о том, что он не желает... Заглядывать за пределы только своего видения, своего понимания. Поэтому, и что еще? Ну ладно, вы, друзья, ну имеете свое мнение, свое видение, но не надо его распространять на весь мир, на всех. Их с, с несогласными воевать как. Бей неверных, это, видите, приводит уже даже к агрессии, и очень серьезной агрессии, и тот же фанатизм, он присутствует в терроризме, это тоже там на основе религиозных уже вещей, поэтому видите, до каких крайностей это доходит. В следующем году давайте избавимся от фанатизма. И я увидел, лично я увидел, что у меня есть какие-то элементы, наверное, тоже, иначе бы я не столкнулся с этим так, на такой глубине. То есть я тоже увидел а, в себе какие-то элементы Фанатизма, в чем-то буду еще с этим разбираться, обязательно найду, надо осталось несколько дней до Нового года, надо войти в Новый год, осознав, что так жить нежелательно, так создаешь себе проблемы. Поэтому, друзья, давайте не будем фанатиками ни в чем. Все в мире меняется, все в динамике, все развивается, надо уметь принимать все. И из этого всего брать то, что тебе нужно. Дело в том, что Луна очень сильно влияет на жизнь Земли и людей. Она, Это видно, например, по приливам, отливам, как океаны реагируют, водная поверхность, воздушная атмосфера работает тоже в соответствии с лунными всеми перемещениями. То есть Луна влияет на э, тело Земли, соответственно, и на тело человека, потому что в человеке тоже и вода, и воздух, все это присутствует. Особенно сильно Луна влияет на женщин. на Женский организм очень тонко реагирует, особенно ее э, самая важная часть э, женская – это детородные функции Реагируют циклы вот эти все. Все идет от Луны. Но всегда ли так было? И что за этим стоит? Дело в том, что существует такое понятие лунные боги и лунные религии. Практически все современные религии это лунные религии. То есть они привязаны именно к, ко всему тому, что связано с Луной. И это и описывается в самих первоисточниках. Дело в том, что вообще Луна такое сильное влияние проявила на Землю во время переходов эксперимент-дуальности. То есть для более глубокого погружения в физическую материю именно Луна сыграла свою тоже значительную роль. С тем, чтобы человека как можно мощнее погрузить в материю, как можно сильнее привязать ее именно к материи, к Земле в частности. И человек духовный, человек космический, он стал более приземлен, более связан с Землей. А Луна, если вы понимаете ее механизм, она светит отраженным светом, отраженным светом. Не, она не сама не светится, она сама не несет энергии, она только отражает. А что она отражает? Она отражает солнце, но отражает своим спектром, своей, э, с, своим зеркалом. И вот через это зеркало на людей идет воздействие. Э, я считаю, что э, я согласен с Новым годом э, и передаю его слова, что... Нужно в следующем году начать задумываться об этом, и как минимум, а лучше уже освобождаться от оков такой дуальности, такого э, вот глубокого, э, глубокой связи, глубокой зависимости от э, Луны. И лунные циклы для женщин, они, в общем-то, создают много проблем, и женщины вообще-то, должны по-другому реагировать на все происходящее, и их детородные функции должны работать от их желания, от их состояния. Захотела женщина э, родить ребенка, приняли они решение привести его, тогда у нее яйцеклетка должна родиться, и для этого э, действия она начинает уже функционировать, готовиться к этому. Раньше так было. Женщины именно своим сознанием, своей волей определяли того, тогда моменты, такие моменты, когда им можно забеременеть. Сейчас женщина поставлена в жесткие условия вот этих циклов и вынуждена применять много средств для того, чтобы не попасть в как говорится, в ту ситуацию, когда без ее желания состоится беременность. Это много страхов на этом, много проблем. Поэтому, друзья мои, в новом году, это вот передаю слова нового, 2021 года, в новом году, пожалуйста, больше в себе опирайтесь на солнечную часть. Вы дети солнца. Вы дети не только Солнца нашего, нашей Солнечной системы, но и великого центрального Солнца, которое сакрального Солнца. Мы дети космоса, не забывайте об этом. И мы не так тесно связаны с э, Землей, как это э, сейчас принято считать, а тем более с Луной. Выходите в другое состояние. Пробуждайте свою духовность и находите в себе вот эти вот солнечные свои корни. Благодарю. Астрология – это древняя наука, которой много тысяч лет она накопила огромное количество знаний, и ей пользовались люди во все времена, и пользовались успешно. Ну, с, с разной долей, но, по крайней мере, это давало какие-то ответы на вопросы и так далее. Но в последние годы астрология в том классическом варианте уже не столь действует. На сегодняшний день верность ее прогнозов и так далее соответствует где-то, ну, одной трети от того, что было раньше. Почему? Новое время, новая эпоха новые энергии, произошло глубочайшее изменение структуры и энергетики космоса. Все поменялось, звезды, планеты звучат по-другому. И вы, наверное, слышали о том, что уже много лет, даже более где-то 20 лет назад, начали говорить о том, что зодиакальный круг заканчивает свое существование, он выполнил свою функцию, и в жизнь входит 13 знак зодиака – дракон. То есть но полностью перестраивается структура и зодиакального круга. Кто-то в это верил, кто-то нет, но, друзья, на сегодняшний день, после 2012 -го года, каждый год происходили серьезные изменения в структуре космоса, и на сегодняшний день, в 2020 году, вот этот зодиак-дракон вошел в полную силу. Отсюда и серьезные изменения. Теперь нам нужно по-другому воспринимать все, что происходит в космосе, что происходит на Земле под влиянием звезд. Потому что, еще раз говорю, многое изменилось, очень много изменилось. И раньше говорили мудрецы о том, что звезды влияют на умных, а мудрым они советуют. Ну, правда, было сказано чуть жестче, но... Вот в такой трак трактовке я вам интерпретирую. Дело в том, что действительно звезды, энергии звезд, они несут большой спектр. И от того, какой мы спектр возьмем, это от нас зависит. Поэтому натальные карты, гороскопы сейчас уже не столь действенны. И все зависит от самого человека. Кто-то может по-прежнему идти по старым рельсам и пытаться воспользоваться теми знаниями, которые работали раньше. Да, это будет им помогать, будет действовать, но это ведет в тупик, это останавливает развитие личности. Человеку необходимо освободиться от всех ограничений, от всех ограничений полностью, все меняется, полная свобода. И вот даже астрологические такие уже известные, накопленные веками знания, они тоже должны быть пересмотрены. Натальная карта, составленная на день рождения человека, она действует только на момент рождения. Это стартовые условия. Но потом человеку необходимо в процессе жизни пройти по всему зодиакальному кругу, и впитать все энергии всего зодиакального круга, и выйти на новый уровень, и уже принять энергии зодиака-дракона. Так вот, друзья мои, сейчас мы с вами входим в Новый год. И желательно в этом году пересмотреть все свои знания относительно даже такой глубочайшей исторической науки, как астрология, и убрать из себя все стереотипы, все то, что было раньше, считалось незыблемым. Полная свобода, все зависит от человека. Конечно, каждый вправе выбрать свой вариант. Кто-то может пойти и по старым рельсам, но это будет торможением его развития. Гармоничное развитие личности зависит именно от выбора того, пойдете ли вы старым путем или новым. Еще раз говорю, звезды влияют на умных, мудрым они советуют. Итак, друзья, я этим посланием завершаю все предновогодние послания 2021 года. Посмотрите, прослушайте, подумайте. Есть еще время, чтобы войти в Новый год с новым осознанием по этим очень важным вопросам. Благодарю, до свидания и до встречи в 2021 году.